Я не понимаю, как Владимир Владимирович в свой юбилей хочет выиграть эту операцию, эти боевые действия, вот таким образом, таким способом. Я думаю, что он должен был бы искать, искать мира более интенсивно и заявление о том, что с ним не будут переговаривать, это вообще... Время войны вообще никто ни с кем не хочет разговаривать, особенно через линию фронта, поэтому это не играет особой роли. Роль играет реальные предложения. Способна ли Москва сделать такие предложения Киеву, от которых он не сможет отказаться? Не знаю, я думаю, что если такие предложения будут сделаны, то никакой коллективный Запад этому не сможет помешать, да может, скорее всего, и не захочет. Он просто перестанет быть коллективным, Европа разделится, Европа и Америка, и так далее. Но предложений-то нет. Вот в чем дело. Предложений нет. А со стороны Киева предложений нет. Тоже по понятным причинам они слишком близко подошли к этому самому, к Азовскому морю, и Крым недалеко, и, ну, не знаю, кто может взять там ответственность за мирные переговоры. Нужны гении, гениев нет.